Смотри, что она делает. Это мышь. Моя мышь. Дочь, да, да. Карин, дочь. Четвертый альбом. Откуда вообще такая новость? Я даже не... Я готовлю, но я... он не скоро совершенно. Чем ты зарабатываешь, кроме музыки в барсе? Ничем, я ничем не занимаюсь. За, ск... за сколько делал дреды? Бесплатно. Что за глупости? Тоже глупости. О. Что за? М -м. Мы и все. Пам, пам, пам, пам, пам, пам. Много ли у тебя хороших митмейкеров? Это интересно. Не знаю, из последнего мне очень зашли биты. час Гуапа я взял у него парочку битов. Потом у битмейкера Лэри Джуна взял биты. Точнее, он прислал мне биты. Такого плана. Я буду тоже что-то делать. No, no you Хорошая работа, Олег. блядь. что любой вид спорта это здорово. Ребята, любовь, мир, но no хейт. Я извинился, потому что я реши решил, что так будет лучше для нас всех. Я делаю свое, они делают свое, я не лезу к ним, они не лезут ко мне, вот все, все просто, ребят. Я останусь при своем мнении, просто моя ошибка была, она была очень глупая на самом деле, как я вообще мог э, типа предположить, что я чего-то донесу до кого-то, если... Если я вспоминаю себя в детстве, до меня никто ничего не мог донести, это очень глупо, я больше, да, мы мы не лезем в их на руманы, так что у них свой мир, у них концерты, фанаты свои, я не когда никого не хейтил вообще, мне просто было немного противно и то, что портит, то, что я ну, так сильно люблю и вкладываю в работу. И это, это единственная вещь. Это единственная вещь, из-за которой я все это делал, но я бился об стенку. Это глупо. Я так больше не буду делать. И я еще раз попрошу прощения там, у всех, кого я плохо говорил. Пусть делают то, что они делают. Я не буду никак высказываться по этому поводу больше вообще. Ебой. У Час Гуапа очень сильные биты. Сейчас включу парочку. У него прям очень много битов крутых, которые я забрал себе на четвертый альбом. Это один из них. Субтитры <coughs> <coughs> Ты не задумывался, Олег, ты никогда не задумывался, почему многие теперь пытаются нажиться на публике абсолютно с помощью глупых текстов и непосредственной музыки, потому что это деньги, потому что это бабки, Колянчик, у меня такой четвертый будет, что просто пристегивайся, но я буду долго работать над ним. Те просто люди сейчас, ну, хотят денег, ну, конечно, но ну, кто не хочет денег, пацаны, вы же все хотите бабок. Те, кто сейчас будет говорить мне, что, ну, нахуй, зачем деньги, деньги не нужны, это про нее. Вам все нужны бабки, и э, просто кто-то эти, эти бабки хочет честно заработать, а кому-то наплевать абсолютно, как он заработает эти деньги, э, там, Естественно, проще всего получать легкие бабки. Это понятно. Все, все к этому приходят. Но потом это печально заканчивается. А 69-го, ну, жалко пацана на самом деле. Ладно, он уехал бы на 5-7 там. Это еще как-то поправимо. Я думаю, его отпустят на досрочно На 32 года это бред. Ну как, такого типа? Час вообще пушка. Биты пушка. Я даже не знаю, как тебе сказать. Ты молодец. Мне нравится. Очень. И их много. Я даже не знаю. Вот еще вот такой. Час по один из... Русских реалити час глава <музыка> ему скосили срок стопудово, конечно. Я больше никогда не буду говорить там true не true потому что это все мимо. Это не в России. Это в России не работает. Это работает только в Штатах. В России это не работает. Либо ты классно делаешь и придумываешь там свои истории, либо ты делаешь плохо. Но это уже решать не мне, дорогие мои. Кто входит в твое близкое окружение? Да почти никого. Моя женщина входит в мое близкое окружение. Еще пару человек. С Москвы, С Москвы... может, пару человек, не знаю. Петербурга много ребят, но в Питере куча моих взрослых ребят, с которыми я давно не виделся и я только переписываюсь с ними в соцсетях. Как? Как тебя отпустили, так ты же сам не тру, как тебя отпустили на день рождения, если тебя поймали с одним килограммом травы? Конечно, меня поймали с одним килограммом травы, но я был не дурак. Я согласился работать с ФСКН, я назвал им абсолютно придуманные имена. Какие-то вообще небылицы придумал, они развелись на это все. И сшили мне новое дело, где не было ни весов, ни разделочных пакетов, ни килограмма. Было больше килограмма, по-моему. И написали мне 159 грамм, что-то для личного хранения. Они сами, сами себя наебали мусора. Ну, они обычно так и делают. Просто я оказался немного хитрее. Вот и все. Как-то так. И отпустили, да, на день рождения у меня был Шенген, и я решил, зачем сидеть в тюрьме, просто за то, что ты помогаешь с пиздатым стилем ребятам, и они рады. Сати, хватит грызть елку. Не надо. глаза бегают точно пиздит. ты психолог что ли <смех> ты что психолог не я не я не пищу в отличие от многих ребят я не пищу но о, вам все равно к сожалению не донести ничего так что забей те кто меня хорошо знают они знают кто я такой и хорошо ко мне относится, И я к ним хорошо отношусь. У меня итальянская гончая. Мини. Мини. Я не курю, пацаны. Я сейчас не курю. Уже... Неделю где-то. Тяжело сейчас сделать музыку, ведь многое уже сделано. Тяжело придумать что-то свое. Ты абсолютно правильно сказал. А как ты думаешь, тяжело придумать что-то... действительно? Ну, ты угоришь музыку, да? А как ты думаешь, тексты вообще придумывать легко? Вот, когда у тебя там уже три сольных альбома, там EP, куча всякой музыки разной. Это, я, я уже музыку давно делаю. Как ты думаешь, тяжело придумать тексты, что-то новое, интересное, панчи, не панчи, там двойные рифмы, тройные и так далее. Очень, очень непросто так же, как и делать музыку и придумать что-то новое. Татуировка на щеке. Какая вот-я это... тысячу раз уже говорил про татуировки. Неинтересно же уже, ребят. Да, да. Ну вот поэтому тебе и нравится моя музыка, потому, поэтому эксперименты заходят. Да, у тебя, у тебя неплохая музыка, потому что она абсолютно отличается от всех других ребят. Кого можешь... Да никого, я же не все, ребята. Не надо спрашивать меня про того или иного артиста. Все молодцы, все, ну, всем респект, все молодцы. Что значит элфу файл for. For значит фолайф элфо нет есть yes, файл с диджей смоки я на связи э, пока не планировал с ним ничего делать у меня чуть-чуть другое настроение сейчас, ну, вообще э, С собиком написал пока только 10 строк и ничего-то не могу никак сесть и закончить и я знаю, что Никитос ждет, просто у меня сейчас куча всего, куча проектов, куча битов, куча-куча всего и так далее. У меня есть, да, группа ВКонтакте, "House Family. Я не особо пользуюсь контактом, но она есть, да. Сейчас я планирую покушать, потом через час пойду заниматься спортом. А потом пойду по магазинам. Нет, я сейчас не катаюсь, потому что нет времени на это. Хотя очень хочется, безумно. Альбом, рэмдиги, я у тебя как раз видел в сторис, нет, еще не послушал. еще не получалось. Да я играю в баскетбол, да, очень давно уже, когда в Россию, очень, очень свежий вопрос. Ладно, ребят, вот хорошего вам дня обнял вас всех. Берегите себя. Почему автомат лучше, чем машина? Я думаю, ты сам знаешь.